Конкурс снежных фигур «Фантазия полярной ночи» проводится по традиции в последнюю субботу января в каждом из трех городов Зато-Александровск. В этом году в полярном на участие в конкурсе заявились семь команд. По положению конкурса участникам надо за два часа придумать, а затем изобразить из снежного куба уникальную скульптуру, которая будет оцениваться в жюри. К 12 часам дня все участники уже собрались на площади двух капитанов и ожидают команды на старт. Итак, кон снежных фигур. Фантазия полярной ночи объявляется открытым! <Слыш> Удачи вам, дорогие друзья! Снежные фигуры готовы и оценены участниками жюри, но в этот раз я не буду показывать процесс награждения и рассказывать, кто победил. Проигравших в этом конкурсе сегодня нет, так что я хочу, чтобы зрители сами для себя выбрали ту фигуру, которая им больше всего понравилась и запомнилась.